Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко и вы на канале «Честный юрист». В этом видео я расскажу, является ли вакцинация от COVID-19 обязательной и какие правы и последствия за отказ от вакцинирования предусмотрены. Вакцинация является одним из видов медицинского вмешательства. Так, в части 5 статьи 2 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации указано, что медицинское вмешательство – это выполняемое медицинским работником и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающее физическое или психологическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность в виде медицинских обследований и, или медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности. В статье 1 Федерального закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней определено, что профилактические прививки – это введение в организм человека иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в целях создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням. Иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики являются вакцины. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство, на основании предоставленной медицинским работникам в доступной форме, полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанных с ним риски, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Гражданин, для получения первичной медико-санитарной помощи при выборе врача и медицинской организации, на срок их выбора дает информированное добровольное согласие на определенные виды медицинского вмешательства, в том числе на введение лекарственных препаратов по назначению врача внутримышечно. При отказе от медицинского вмешательства гражданину в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа, о чем указано в статье 20 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Об этом же указано и в статье 11 Федерального закона об профилактике инфекционных болезней, согласно которой профилактические прививки проводятся гражданам медицинских организациях при наличии таких организаций лицензий на медицинскую деятельность при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Таким образом, согласно вышеуказным нормам, проведение вакцинации, в том числе против COVID-19, является добровольным заявлением гражданина на медицинское вмешательство. Закон не предусматривает принудительную вакцинацию. Однако, несмотря на то, что вакцинация добровольная, для некоторых категорий граждан профилактические прививки являются обязательным условием для осуществления ими профессиональной деятельности. Какие негативные последствия может нести отказ от вакцинации? Как следует из части 2 статьи 5 Федерального закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней, отсутствие профилактических прививок лечет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 об умона профилактики инфекционных болезней решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главный государственный санитарный врач Российской Федерации и главный государственный санитарный врачи субъекта Российской Федерации до вынесения постановления главным санитарным врачом Российской Федерации или субъекта или его заместителем о проведении соответствующих профилактических прививок граждан или отдельной группам граждан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 реализуют принадлежащие им право принимать решения о вакцинации, либо об отказе в вакцинации, в том числе против коронавирусной инфекции, по своему усмотрению. В то же время для некоторых категорий граждан вакцинация от COVID-19 является обязательной. В противном случае работодатель не вправе допустить их к работе. О правоотношениях, регулирующих данный вопрос, будет рассказано в следующем видео. Надеюсь, что видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и на мой канал в Телеграме.